Это видео о том, как критиковать правильно. И в нем я расскажу вам о том, какие бывают три типа критики, которые мы обычно используем, и как сделать так, чтобы после критики люди, которых вы критикуете, вас уважали, вас любили, вас слушали и вам доверяли. Это видео о том, как критиковать правильно. Я Евгений Денека, и это серия психологии бизнеса». Хочу всем нам напомнить о том, что у нас есть отличный инструмент, который позволяет нам добиваться всего, что мы хотим от других людей. Этот инструмент называется ⁇ Коммуникация ⁇ либо конкретно наш рот, которым мы открываем для того, чтобы сказать какое-то слово. Именно это слово способно либо вдохновить человека на большие подвиги, либо убить любую его мотивацию. Именно поэтому крайне важно понимать, что у нас есть инструмент под названием ⁇ Критика ⁇ который позволяет нам добиваться от людей того, что мы хотим. Я думаю, что каждый предприниматель каждого каждый владелец компании знает, что люди, подчиненные, могут работать лучше и больше. Их нам иногда хочется внести в их поведение какие-то корректировки и как-то их подправить, чему-то научить. Иногда мы это делаем топорно и грубо, иногда это делаем красиво. Вот сейчас у нас задача научиться делать так, чтобы после вашей коммуникации, после вашей критики, наши подчиненные, наша команда была максимально вдохновленной и максимально продуктивной. Вот именно этим мы и займемся. На практике существует всего-навсего три вида критики, которые мы активно используем в своей работе. И начнем мы с первого, с самого такого нехорошего способа, это грубость. Когда мы делаем следующее, мы вызываем на ковер человека, может быть даже на собрании, поднимаем и говорим, вот посмотрите на Сергея, вот он такой, такой, такой, здесь был не прав, здесь был не прав, и вообще ты плохой работник. После подобного разноса, после подобного унижения принародного, большинство людей сделают следующее, очень простое действие. Во-первых, сейчас они покажут для вас максимальную продуктивность и сделают так, чтобы вы действительно увидели то, что не работает, и для того, чтобы вы были спокойны. Но если сейчас взять эту же мотивацию на длительных периодах, то мы видим, как резко и буквально навсегда падает мотивация у всего коллектива. Вы должны понимать, что когда человек сталкивается с грубостью на работе по отношению к себе, единственное, что он хочет сделать, это вам отомстить. Поэтому многие вещи, которые мы говорим человеку в лицо, принародно, обычно заканчиваются очень плохо таким хорошим психологическим отторжением нас самих. И вместо того, чтобы замотивировать человека, мы наоборот в своей компании рождаем врага, который, который потихонечку начинает саботировать все процессы. Это также касается всех тех, кто слышал и видел то, что вы делали с другим человеком. Фактически в компании рождается страх. Страх попасть в немилость. И вместо того, чтобы думать о том, как преуспеть и как сделать лучше, больше и качественней, буду думать о том, как не ошибиться и как не попасть под раздачу. Это страх. И страх всегда убивал и убивает любую мотивацию любого коллектива. Скажу честно, когда я только начинал свой бизнес создавать команды, я это сам делал регулярно. И мне казалось, что этот простой, понятный, нормальный путь получить от человека желаемого. Фактически что я же тебе плачу деньги, поэтому ты должен делать то, что я хочу. и я и грубил, и давил, и унижал Все для того, чтобы человек подправился Для того, чтобы он стал лучше, как мне это казалось Но когда у меня развалились две компании Точнее, две команды развалились просто подряд Я понял, что мой способ руководства Мой способ поведения в отношению к, к, к моей команде К моим людям, он крайне неэффективен Фактически это то, из-за чего Собственно развались эти две команды Мои две подряд команды Это было очень нехорошо, но это был хороший опыт Именно поэтому сейчас говорю Подобным способом, через давление, через унижение, через глупость Пользуются только две категории людей а новички которые ничего не поймают в бизнесе нет нет опыта руководства и вторые люди это люди которые просто чересчур и эмоционально не сдержаны и в любом другом случае это не дает им ничего хорошего фактически это то что позволяет только сейчас получить мгновенный эффект но на долгих дистанциях компания просто начинает буксовать и максимально саботировать все процессы Второй способ я назвал для себя толерантный. Это тот способ, который используют и нужно было бы использовать большинству предпринимателей. Это тот способ, который позволяет вам хорошо и качественно вводить изменения в поведение или в понимание, либо в знания других людей, ваших подчиненных. Также способ активно используется в любых других сферах, не только в бизнес как в общении, взаимо взаимоотношениях с другим человеком, просто общение с вашими там друзьями. Фактически это тот способ, который позволяет нам Максимально безопасно, максимально толерантно доносить до людей необходимые изменения и вместе с ними внедрять в жизнь. И я специально для вас я составил сейчас 8 простых шагов, делая которые вы практически безошибочно будете делать правильно. Правильно толерантный способ критикования. Я передам эти, эти 8 шагов и постараюсь на практике, на живых примерах объяснить, как это делать буквально словами. Шаг номер один критикуйте без свидетелей находите место где можно спокойно поговорить делано, чтобы никто этого не видел никто этого не слышал почему есть золотое правило критикуем мы один на один а хвалим при всех это означает, что когда человек начинает попадать под критику, единственное его желание это защититься. Поэтому любые ваши выпады в его сторону он воспринимает как личную обиду. Единственное, что он хочет сделать, это просто вам нагрубить в ответ, либо как-то защититься для того, чтобы поднять свой собственный имидж в своих глазах, либо в глазах тех, кто это все видит, может быть, даже и в ваших глазах. Фактически он будет защищаться. Этот конфликт нам в принципе не нужен, поэтому, чтобы его убрать, мы просто изначально создаем правильную атмосферу, правильное место, где мы можем спокойно, беспрепятственно высказать друг другу понятные простые слова, и это не будет воспринято как личная обида, которую видят все остальные, и не будет нужды компенсировать свою собственную самооценку. Шаг номер два. Мы хвалим человека признаем его сильные стороны и хвалим то, что он делает хорошо. Зачем это нужно? Вот сейчас мы подходим к одному из самых центральных аспектов во всей этой технологии, во всей этой практике толерантной критики. А именно, сейчас мы отделяем личность, мы говорим я тебя уважаю, ты мне нравишься, все, что ты делаешь, меня устраивает, и фактически это очень сильно повезло нашей компании, что ты именно с нами работаешь. Поэтому спасибо тебе за твой профессионализм, за твой опыт, за твою мужественность и за все, что можете похвалить. Таким образом, мы как будто превозносим его в собственных глазах, и после этого мы спокойно можем переходить уже к следующим шагам, для того, чтобы уже критика уже не звучала так остро и не звучала так обидно. Мы фактически сейчас сделали очень важное. Мы сейчас на уровне психики подняли его самооценку, и дальше вы увидите, насколько этот шах был нам очень сильно важен, очень сильно нам помог. Шах номер три. Если это уместно, это важный момент, если это уместно, мы можем озвучить о том, что иногда мы тоже так поступали, либо признаться человеку, нашему собеседнику, который мы критикуем, кстати, что мы тоже в чем-то несовершенны. Например, я могу своим причиненному сказать, ты знаешь, когда я начинал делать бизнес, я тоже сталкивался с этими ситуациями я тоже в них ошибался. Поэтому сейчас у меня задача и желание помочь тебе в этом разобраться, чтобы в будущем мы этого больше не делали и в будущем делали сразу изначально правильно. Это просто сушах позволит вам с одной стороны еще раз его приподнять в собственных глазах, с другой стороны, стороны выставить между вами такой э, уровень доверия который позволит нам потом спокойно переносить человеку все что мы хотим в него внедрить фактически носить до него любую мысль и она будет воспринята максимально адекватно и конструктивно шаг номер четыре он является критически важным во всей этой технологии запомните его научитесь его использовать это поможет вам очень сильно избежать многих многих недоразумений с вашими с вашими подчиненными а именно сейчас мы идем следующее мы сейчас разделяем разделяем две составляющие а личность человека Помните, мы его хвалили, мы его поощряли, мы его поддерживали. Вот сейчас мы говорим, ты хороший человек, но. А дальше мы все свое внимание, свое и собеседника, мы перенаправляем на конкретно то, что он сделал не так. И фактически что мы делаем? Мы отделяем личность, мы ее уважаем, ценим, но поступок, еще раз, личность, поступок. Вот наша задача все разделить на две составляющие и сказать, личность, окей. Но поступок, здесь необходима некоторая корректировка, либо мне просто не нравится. Фактически мы взяли и разделили личность, и нас осталась неприкосновенной, и поступок. И это уже то, что мы можем рассматривать отдельно от человека. Это на него не будет давить психологически. Это на него не будет никак влиять, на его самооценку вообще никак. Поэтому мы отделяем поступок. Но важный момент. Знаю с практики, так могут поступать далеко не все люди. Поэтому иногда, когда будете делать подобное разделение, возможно, придется его сделать пару раз, может быть два, три, четыре раза. Делаем до тех пор, пока у человека в голове эта грань не разделится. Личность окей, поступок не окей. Личность мы одобряем, поступок мы меняем и критикуем. Вот это важный момент. Шаг номер пять. Мы конкретно обязаны указать человеку на то, что он сделал не так или неправильно. Это важный момент для вас самих. Потому что иногда, когда мы просто человеком недовольны, мы можем высказать претензии по типу «ты не прав», «ты плохой человек», «ты плохой работник» и это вам ничего не даст. Поэтому для того, чтобы человеку критиковать, как-то внести в него хорошую мысль, либо хорошие изменения, мы должны понять, что конкретно он сделал не так, и что конкретно его поведение, его поступках мы не приемлем. И чем четче у вас внутри будет ваша позиция, тем проще будет донести до человека эту мысль, и человек ее быстрее и проще поймет. Соответственно, ваша задача для начала для себя – понять, что мы будем критиковать, что конкретно, какую конкретную задачу, либо какую конкретную проблему. И вот это вот взять и комплексно, понятными словами человеку озвучить. По типу, я считаю, что вот здесь ты поступил неправильно, потому что объяснили почему. Поэтому давай это как-то будем менять. Вот это так делается обычно на практике. Шаг номер 6. Мы меняем его поведение. Мы меняем способ действия. Поэтому здесь есть два варианта. Вариант менее эффективный и более эффективный. Менее эффективный, когда мы говорим, сделай вот так вот и будет правильно. Это правильный вариант, это, это работающий вариант, но есть гораздо более перспективный вариант, а именно, вы предлагаете человеку самому подумать и найти способ решения. И ваша задача, либо он сам найдет этот способ решения, и вам выдаст как вариант, и вы с ним согласитесь, либо другой вариант, вы как будто сообща, как будто под вашим руководством он этот вариант сам придумает, но фактически будете помогать ему это сделать. Другими словами, сейчас мы делаем две вещи одновременно. С одной стороны, сейчас мы обучаем человека делать правильно, с другой стороны, Второе. Мы с себя снимаем необходимость на будущее решать за него. Другими словами, для того, чтобы к нам не бегали регулярно с этим вопросом, мы просто сейчас на практике обучаемся и обучаем этого человека сразу делать правильно. Если вы можете на этапе просто обучения внедрить в него правильную мысль, правильное понимание процесса, и тогда он будет это делать спокойно, без вашей помощи, без вашей поддержки, просто будет на гора выдавать снова и снова правильный и нужный вам результат. Поэтому этим маленьким секретом я бы вам рекомендовал пользоваться всегда Шаг номер семь простой и такой веселый. Мы пытаемся создать впечатление у нашего человека, у нашего собеседника, что то, что он будет делать, либо решение этого вопроса, либо его действие, это простое, понятное дело. Мы так говорим, знаешь, это же так просто, раз, два, три, и все понятно, все готово, ну давай сделай, это же так легко. Таким вот нашим небольшим шагом мы как будто снимаем с него сопротивление, и он уходит от нас. С пониманием, что делать, желанием, что делать, и вдохновением это сделать быстро и красиво. Вот таким вот образом мы добавляем еще ему и мотивации. Шаг номер восемь последний, самый, наверное, хороший для человека, для вашего собеседника. Мы. Закрываем коммуникации и хвалим по типу, ну ты вообще молодец, я тебя обожаю, я знаю, чтобы все будет хорошо. Мы выказываем ему поддержку, поощрение, похвалу и убежденность в том, что в будущем все будет еще лучше. И таким вот образом я создаю у него такой хороший, вдохновляющий шлейф. И он выходит из моего кабинета спокойны, вдохновленным, с пониманием, что делать и желаем это делать на практике. Вот таким вот образом мы через толенатную критику изменили поведение человека, и скорее всего, это будет для него хорошим уроком, и после чего он будет вас уважать как, как вашего руководителя, потому что он будет считать вас адекватным, нормальным, вменяемым, самое главное, мудрым человеком. Пользуемся этим алгоритмом себе на благо. Третий способ критики для меня является самым перспективным, и самым работоспособным и самым, наверное, желанным. И я хочу, чтобы именно его вы в своей работе и использовали. Что это за способ? Способ называется конструктивная критика. Я думаю, что вы слышали и знаете. Сейчас я объясню основной принцип этого способа. Итак, для того, чтобы его внедрить, мы можем спокойно и легко использовать наш предыдущий способ и все эти 8 шагов. Но есть одно очень важное кардинальное различие между толерантным способом и между конструктивным способом. А именно... Когда мы говорим про толерантный способ, мы говорим, что вот это сделал хорошо, а вот это сделал нехорошо, давай будем меняться. Вот в конструктивном способе вот этого блока нет вообще. Что там есть? Мы говорим, это сделал хорошо, но вот это, если бы ты сделал вот так вот, было бы еще лучше. Предположим, ваш подчиненный выступил перед аудиторией с презентацией вашего продукта. И понимаете, что много, где он облажался. Но мы делаем следующее. Мы находим место для того, чтобы с ним поговорить. И начинаем с того, что мы его хвалим. По типу. Ты красавчик, ты молодец, я тебя горжусь. О, И смотри, вот это сделал правильно, вот это сделал классно, вот здесь был, просто был крут, вау, супер, поэтому продолжай дальше. Но смотри, если бы мы это, это и это сделали вот так, вот так и вот так, то было бы еще лучше. Что получается? Мы делаем правильную вещь, с одной стороны мы хвалим, и это как бы закрепляет его поведение на будущее. Но с другой стороны, мы предлагаем ему другие варианты поведения. Вместо того, где он облажался, мы предлагаем ему тот вариант, который был бы для него наиболее выгодным, наиболее качественным, наиболее результативным. Фактически мы в его опыте, как пример, прописываем подобный вариант. И на будущее, когда он столкнется с подобным вопросом, с подобной ситуацией, скорее всего, это вспомнит и будет на этом ставить акцент, потому что это для него было отличная, приятная и так сказать, вдохновляющая зона роста. И таким вот образом мы из своей жизни, мы из своей критики вообще убираем негатив что позволяет нам максимально конструктивно, самое главное, максимально позитивно и для вас, и для вашего коллеги, и для вашего подчиненного изменяться в лучшую сторону. И таким вот образом, с одной стороны, вы будете адекватным для других людей, вы будете мудрым для других людей, вас будут уважать, вас будут слушать, и самое главное, к вам будет прислушиваться. Это самое, самое, наверное, важное во всем этом. Фактически вас будут уважать по всем фронтам, и вы будете тем самым лидером, за которым способны и захотят идти те люди, которых вы взяли в себя в команду. Поэтому вот такие простые способы критики. Я рекомендую вам все два использовать на практике, потому что первый, думаю, нам не подойдет. Но для того, чтобы это использовать, я думаю, еще раз Необходимо это видео пересмотреть для того, чтобы эти алгоритмы выписать и постарайтесь это все использовать максимально короткое время, буквально сегодня. Поэтому еще раз возьмите, прослушайте и запишите внимательно эти 8 шагов для того, чтобы использовать это все на практике максимально быстро, возможно даже сегодня. Чего вам желаю. Сейчас, если вам понравилось, ставьте лайк. И до встречи с вами в наших следующих видео из серии «Психология бизнеса».